друзья всем привет с вами геннадий стоим канал добрый гена прошло 27 дней с момента заливки фундамента и буквально уже со дня на день можно класть гидроизоляцию начинать класть первый ряд блоков и сегодня я решил рассказать о материалах которые были закуплены за вот эти 27 дней пока фундамент набирал свою прочность первое что я закупил это были блоки я их резервировал заранее, но в связи с весенним половодьем мне их не могли привезти. Резервировал по цене 2950. На момент, когда готов был уже их привезти, цена поднялась до 3150. Сейчас, по-моему, уже 3250. В общем, с заводом сошлись на цене 3050, чему, в принципе, в любом случае я очень рад. Везли мне длинномер один камаз и еще я заказывал камаз 11 метровый со стрелой манипулятором рассчитывая на то что он сможет разгружать длинномер и привозить них сюда но вы так не получилось он не смог пройти в одном месте у нас узкий проезд пришлось разгрузить все эти блоки метров 150 отсюда и после чего уже заказать японца который по четыре полета мне сюда завозил в общем честно говоря я тогда тот день но ну, практически проклял это было достаточно непросто прыгать за Работал я с тропольщиком. но слава богу мы их одним днем все-таки завезли 22 полета 39 и 6 если мне память не изменяет кубов блоков расскажу немножко про блоки это 600 на 300 на 200 это паритеп элемент выбор был связан именно этих блоков с тем что во первых мне нравятся эти размеры без 625 вот этих непонятных сантиметров четкие понятные размеры класть буду в ширину ширина стены будет 300 миллиметров и плюс ко всему здесь класс прочности 3.5, не 2.5, как у, у большинства блоков, а 3.5, но ну, плотность D500. В любом случае будет утепляться. И считаю это более экономически выгодно и целесообразно партия конец января 28 01 получается февраль март-апрель и вот сейчас заканчивается май 4 месяца блоком то есть влажность немножко из них ушла и они уже набрали определенную прочность что, конечно тоже лично для меня в плюс вороны каркают но мы идем дальше сейчас пойдем в домик я вам покажу также был закуплен клей паритеп 25 килограмм в мешке цена 200 рублей 40 мешков в общей сложности тонна разгрузили вдвоем с супругой не стал я просто выдумывать какой другой клей думаю ну если брать то все одной марки что касается отсечной гидроизоляции тут тоже не стал ничего выдумывать если на рынке имеется специальная сечная гидроизоляция, то в принципе ей нужно пользоваться Не, не какие-то классы рубероидов, у которых срок службы 3-7 лет А брать специальный проверенный материал Это техниколь мастер, 50 лет срок службы В каждом рулоне по 20 метров, ширина 40 сантиметров То есть внутрь будет еще порядка 10 сантиметров уходить дома два рулона по 800 с небольшим рублей за рулон клеится будет на битумную мастику универсальную обращайте внимание чтобы она была именно для приклеивания вот эта данная мастика она именно для приклеивания здесь 16 килограмм стоит там тоже тысячи полторы вот такой бак в общем 20 литров здесь что касается вкладки первых рядов Особенно угловых блоков, то был закуплен цемент, естественно, мешок, еще два у меня в машине. В принципе, с цементом проблем нет, его всегда можно довести. И вот такая присадка специально для кладки, для живучести раствора. Сами понимаете, когда кладешь первые блоки, угловые особенно, то тут надо выдержать и диагональ, и горизонты везде найти. Вот чтобы это сделать правильно, вот такая присадочка, в принципе, всегда спасет стоит она недорого 160 рублей их вот 1 и 2 килограмма на 1 литр в общем как тут написано в общем замена извести еще что-то в общем такая присадка она пригодится и конечно же была закупленная арматура пойдем сюда все старался разгружать так чтобы потом было удобно работать а Арматура. Первая. У меня вот такой вот композитной арматуры десятки. После заливки фундамента осталось 550 метров. Я изучил сниповские документы, но, в общем, никто не говорит о том, что ей нельзя пользоваться. В принципе, ей можно пользоваться для армирования рядов. Я решил, что буду армировать все ряды, кроме первого. Ею. Ну, зачем тратить лишнее? В общем, это вот на все ряды, кроме первого также была закуплена 14 арматура это для перемычек все они по 6 метров потом это восьмерка это вот как раз для первого ряда шестерка это на хомуты для перемычек и 12 это для арма поясов кто-то скажет что 14 для перемычек это совсем круто но у меня пролеты над гаражом во-первых там 240 над дверью порядка двух метров ну, в общем, и плюс ко всему у меня нестандартная крыша, ну, я имею в виду плоская эксплуатерма, в общем, тут все как бы было просчитано и рассчитано. Ну и в целом хочу резюмировать, сказать, что закупка товаров это не такая уж э, трудная задача, единственное, что да, необходимо все это грамотно считать, э, звонить, узнавать, доставку, как это все организовать. Но в целом я доволен тем процессом который я смог сделать в срок который я сам себе ставил до момента э, укрепления да, фундамента и следующим этапом уже будет э, гидроизоляция и конечно же в одном из своих видео я расскажу об инструменте потому что об инструменте для кладки газобетона это отдельная стихия и я хочу посвятить этому целое видео В общем и целом, всем спасибо На связи, пока С вами был Геннадий Стомин